операцию на коленном суставе очень мало хряща осталось Что можно пропить из ваших препаратов коллаген и тантал также принимайте печень говяжью вот там девочка писала в самом начале там высокий фибрин у нее и для того чтобы снизить фибрин существует метод. Фибрин обычно выделяется печенью, это белки, которые формируют печень. И создаются вот эти фибриновые нити. Есть слово фиброз, то есть если есть трещина сосуда или какое-нибудь воспаление, то сверху появляется фиброз, который состоит из вот этих фибриновых нитей, который в дальнейшем может привести к некрозу. Но об этом не будем говорить, не все так печально. Так вот, для того, чтобы восстановить работу или устранить появление вот такого фибрина, есть метод такой этот метод называется а, метод тибетский метод восстановления печени при помощи печени животного берется говяжья печень обычно говяжья а, на полотенце такое ложится нарезается кусочками на 3-4 часа так чтобы все из нее вытекло или в стеклянную посуду вымывается естественно предварительно когда из нее все стекает из этой печени а, полоскается высушивается и в духовке при очень невысокой температуре с открытой дверцу высушивается данная печень. После чего ее необходимо перемолоть на кофемолке, так чтобы получился порошок. И выпивать необходимо так. Одна столовая ложка раскалачивается в стакане молока, ну или компота несладкого, и выпивается один раз в день. Вылечивает, вот снизит протромбиновый индекс, уберет тромботизацию сосудов ног, в случае если есть там, там нейропатия какая-нибудь или невропатия помогает при варикозном расширении вены и так далее уникальный способ тибетской медицины я раньше его давал он действительно очень хорошо помогает пожалуйста